Грэйн Десерт Плюс Форест или же Зеленая пустыня с лесом. Этот мод превращает пустыню в новый сельский регион с зеленой растительностью и сотнями новых объектов. Преобразование идеальное, оно включает в себя файлы .col с правильным материалом травы и текстурами ладов. В дополнение к очень хорошо подобранным текстурам, есть почти 500 новых объектов. В основном растительность, которая делает этот регион совершенно новой картой для игры. Изначально мод не содержал в себе добавление деревьев по пустыне, но юниор дает йотер объединил два мода, грейн десерт мод, неофорист лачетион и добавил для них лады. Ревампи Твич или же установленные и модернизированные автомобили. Спустя столько лет, наконец, проект с целью исправления и улучшения окончательно оригинальных автомобилей КТАСАНЬ Андреас. Помимо сотен исправлений ошибок оригинальной игры, даже самых мелких, он включает в себя адаптацию ДЛИМВИФТ TV ВИФУНЧС. То есть все автомобили будут иметь функциональные детали, такие как аварийные огни, задний ход дворники, руль, вращающиеся детали, трясущиеся двигатель и так далее. Real Traffic Fix это мод точка оси, который действительно исправляет искусственный интеллект трафика Ктасан Андреас. Несмотря на то, что мод делает так много, он легкий и ненавязчивый в игре, он не заменяет и это просто дополнение. Поэтому это редко будет вызывать проблемы и несовместимости. МОЙ ТРАГДОЛ более ПАСИЧС или же РЕАЛИСТИЧНАЯ ФИЗИКА. Впервые в КТАСА вы можете увидеть реалистичное дорожное убийство с передовой физикой. БУЛЕТ ПАСИЧС – это физическая библиотека, используемая во многих играх и фильмах, включая КТА 4 и 5, даже НАСА. И теперь это может быть в вашей КТАСАНЬ-АНДРЕАС. Срабатывает при любом серьезном воздействии, Включай взрывы и сильную стрельбу. Это не работает для CJ, но вы можете импровизировать, изменив карла на пешехода или скин с помощью скин селичты. First Person мод или же вид от первого лица. Актуальный самый продвинутый мод камеры от первого лица для Ктасани Андреас. Игра с этим модом приносит совершенно новый опыт, с оружием в режиме FPS, а также с видом изнутри автомобилей, вы даже можете свободно смотреть по сторонам. Геймплей становится намного более захватывающим. В изначальном моде присутствует баги в виде неподдержки широкоформатных мониторов, Неправильный фф, а также баги с передвижением. Благо все это исправил юниор дает Йотер.